Приветствую всех! Игра на легато, когда мы внутренне пропеваем между звуками сопротивлением маглисанда, помогает избежать лишнего напряжения в руках. Однако в звуке будет отсутствовать ясность, так как пальцы недостаточно независимы в таком случае. Ну, они независимы, конечно, но немного по-другому, независимы, чем нам нужно. Игра на стаккате, когда мы внутренне пробиваем между нотами с сопротивлением глиссанда, экстремально ускоряем со второй половины пути, Играя раздельно, помогает разделить пальцы, сделать звук более четким и ясным, однако играя таким образом, долго и в быстром темпе может вызвать лишнее напряжение в предплечье. Поэтому решение это игра на нон легато Где-то между легатой и стакато. Когда мы интонируем сопротивлением а, и глисанта, но ускоряем только немножко со второй половины расстояния между нотами. Играя нота связана. Когда мы поем, мы не ускоряем так экстремально, как стаката. Но на регата это просто легкое ускорение. И главное то, что мы играем, это связано. Я чувствую э, иной, импульс в моих пальцах. Так что э, этот вид штрихов позволит вам играть качественные штрихи с хорошей независимостью пальцев, не накапливая лишнее напряжение в предплечье. Вот так это выглядит. Если сравнить с легатой, Немного слепто пальцы, Если стаката... стаката... это нон Вот это Example, if play legato, if play... Если мы играем на легато в быстром темпе,